Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата ВФОК «Back in History», который проходил, к чему и приурочен данный обзор, ровно 10 лет назад. Как обычно, в начале напоминаю, что если по какой-то причине так вышло вдруг, что данный видеоролик первый, который вы смотрите на данном канале, рекомендую сначала ознакомиться с самым первым видео, вводное видео, пролог, ссылка как обычно внизу, в описании под роликом. Ну и также, может быть, есть смысл ознакомиться со всеми предыдущими выпусками. Ну а теперь, нет, мы сначала перенесемся не в Сильверстоун, а сначала мы поговорим о третьей клубной гонке. Что такое клубные гонки? Первый и второй из них я рассказывала в роликах, посвященных, соответственно, гонкам в Донингтоне и в Каталуне. Ну и тут вот ваш покорный слуга, к сожалению, Далмаху. Я почему-то, ну, я, наверное, перепутал какие-то даты, я был уверен, что время рассказывать о третьей гонке придет к следующему выпуску, то есть после обзора гонки в Монако. Но оказалось, что я прям конкретно перепутал даты, и на самом деле третья клубная гонка состоялась еще до гонки в Хересе. То есть, получается, сразу после второй клубной гонки, наверное, получается, две клубные гонки были между Каталунией и Хересом. Ну, в общем, спешу исправиться. Сейчас мы сначала немножечко посмотрим такой небольшой видеоролик про третью клубную гонку поехали на третьей внезачетной гонке пилоты опробовали нечто более нестандартное по меркам симулятора F1 Challenge 9902, а именно болиды чемпионата карт сезона 2000 года на овале Хоумстед в Майами. В один день были проведены получасовая тренировка и по совместительству квалификация, а также два гоночных заезда с дистанцией в 41 круг каждый. Разумеется, из-за непривычного формата болидов, разнообразных лагов и глюков, отсутствие у некоторых пилотов нужных на а также малого количества участников, всего около дюйма, гонки получились совсем не похожими на реальные заезды в стиле Индикара. До финиша добрались лишь немногие, а увидеть клетчатый флаг первыми удалось сначала Юрию Горнову, причем это был дубль, его напарник по p Racing Group Дмитрий Загоруйко приехал следом, а второй заезд неожиданно выиграл Владимир Соколов на болиде команды Target Chip Ganassi Racing. Ну а вот теперь мы с вами переносимся уже непосредственно в сервис 1999 года. Да, собственно, что тянуть, что о чем говорить. Поехали сразу. Сначала, как обычно, немножко поговорим о трассе, а потом уже посмотрим, что было в квалификации. Сильверстоун это в определенном смысле настоящая родина F1 и Силиконовая долина для большинства команд чемпионата, ведь их штаб-квартиры расположены поблизости. Трасса была построена в графстве Нортгемптоншир на равном удалении от городов Нортгемптон и Милтон Кинс в конце 40-х годов прошлого века на территории бывшего военного аэродрома, функционировавшего в годы Второй мировой войны, после чего в 1950 году стала ареной первой гонки в истории чемпионата мира Формулы 1 как такового. Пережив множество обновлений и перестроек, Silverstone принимает у себя Гран-при Великобритании и по сей день. По средней скорости это один из самых скоростных автодромов чемпионата, хотя максимальной скорости на прямых воображение не поражают, несколько быстрых поворотов сильно нагружают резину, а абразивность покрытия приводит к ее быстрому износу, хотя температура трассы обычно не слишком высока. Аэродинамика и баланс между максимальной скоростью на первом секторе и сцеплением с трассой в третьем – ключевые факторы настройки болида. Также не стоит забывать про типичную переменчивую британскую погоду. На полупозицию возвращается Алексей Апарин, традиционно на Макларене, а прямо позади него вернувшийся в бенетон Юрий Воронов. Для обоих это отличная возможность переломить ситуацию в чемпионате в свою пользу, поскольку Богдан калашевский как, кстати, и его привычный напарник по Феррари Антон Плешков, по личным причинам пропускает эту гонку. На втором ряду Дмитрий Загоруйко и Артем Емельяненко, Уильямс и Бенетон соответственно. Далее Александр Ушанов на стюарте и Владимир Ковалев, в этот раз на просте. Четвертый и последний ряд полностью за зауберами, Александр Никишин в очередной раз впереди Владимира Соколова. Из-за пропуска квалификации, либо же в результате штрафов, начнут гонку спитлейна Кирилл Именин на Уильямсе, Александр Кривенко на Минарде, Новичок Александр Горбунов на стюарте, Алексей Ермаков, естественно, на Макларене и Александр Алешин на единственном Рейнарде команды БАР. Старт! Опарин а сохраняет лидерство. И сразу же вылет. Дмитрий Загоруйко в гравии и, скорее всего, не обошлось без небольшой помощи от кого-то из соперников. Не успев толком начать борьбу, Дмитрий вынужден ее прекратить. Четвертым становится Ушанов, но ненадолго. Ошибка в ЧПЛ тут же отбрасывает Александр на восьмое место. Попутно Соколов смог пройти Ковалева. Оставшиеся пилоты тем временем покидают боксы и тоже вступают в борьбу. Внезапно опарин допускает небольшую помарку в повороте прайри. А Воронов уже тут как тут, и пилот Бенетона перехватывает лидерство еще до окончания первого круга. Но и Емельяненко тоже впереди. Так сильно опарин не ошибался, возможно между ними произошло что-то еще. Не успел, однако, дуэт Бенетонов возглавить гонку, как тут же распался. Из Коупса опарин уже вновь выезжает вторым, а Емельяненко повторяет пируэты Загоруйка круговой давности и, к сожалению, с тем же результатом. Насыщенный событиями первый круг. Самое время посмотреть повторы. Это повтор с камеры на полиде Дмитрия Загоруйка. Что же здесь произошло? А, удар от Емельяненко. Удар от Бенетона, а там был Емельяненко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 Никишин и Ушанов следуют в боксе, а четвертым и пятым становятся Соколов и Горбунов, соответственно. Далее уже опередивший почти всех своих партнеров по старту из боксов Ермаков и Ушанов следом за ним. Горбунов догнал Соколова перед поворотом Клаб и успешно провел атаку. Грубовато, но в рамках допустимого. В Эбби Александр слегка блокирует резину на торможении, но удерживает позицию. Их быстро догнали Никишин, Ушанов, уступивший ему за кадром Ермаков, а также Именин. Гонку покидают Алешин и Кривенко. В первом случае причины доподлинно неизвестны, а пилоты Минарди подвели технические проблемы с компьютером в купе с парой вылетов. Ушанов вынуждает Никишина ошибиться в Чепел и проходит его. Ермаков, шедший вплотной позади них, пока этого сделать не успевает. Более того, в клабе Никишин успешно контратакует пилота Стюарта. Ушанов пытается перекрестить траектории, но слишком широко выходит из поворота и вылетает справа, пропуская еще Ермакова, а также подпуская на опасное расстояние Иминина. В поворотах Бруклендс и Лафилд уже Ермаков атакует Никишина, но пока что это заканчивается лишь парой контактов. Очень плотная борьба в этой группе. На следующем круге в клабе Никишин проходит Соколова. Тоже пытается сделать и Ермаков, но вновь допускает контакт. Это замедляет и без того быстрого Соколова, и теперь его проходит вообще вся эта группа, вплоть до имени. Никишину не удалось толком побыть лидером группы, поскольку уже следующий круг он начинает без переднего антикрыла, естественно, уступая всем. Лучше пройдя поворот Стоуф, Шанов не оставляет шансов Ермакову, а Именин подъехал к ним уже совсем близко. Впрочем, в этот момент пилоты пока что приостановили активный размен позициями и группа начала растягиваться. Никишин тем временем благополучно добирается до боксов.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 Воронов стабильно лидировал, удерживая комфортный отрыв от опарина, но вскоре побывал на плановом пидстопе, выпуская соперника вперед. Юрию явно предстоит еще одна остановка, а Алексей в свою очередь похоже намерен придерживаться тактики одного пидстопа. Соколова закручивает в прайоре, его успевает догнать и пройти Никишин. Владимира тут же закручивает повторно, а вскоре он и вовсе принимает решение прекратить борьбу и покинуть заезд. Ушанов явно побывал в боксах, а Ермаков под шумок как-то умудрился обогнать и Кирилла, хотя не догонял его. Возможно, имел место обгон, а может, Кирилл тоже допустил ошибку и вылетел, вернув позицию сопернику из Маклара. Горбунов пропускает на круг Воронова, а Именин тем временем на пидстопе. Вскоре своих виртуальных механиков посещает и опарин. Воронов, естественно, успевает вернуться на первое место, но его точно ждет еще минимум один питсток. Сейчас он, кстати, проходит на круг Ковалева, что означает, что круг и больше, кроме опарина, ему теперь проигрывают все. Ермаков тоже догнал пилота просто, и это уже была бы борьба за третье место, но пока этот вопрос отложен, ибо Алексей тоже едет в боксы. По итогам остановки он пропустит обратно обоих пилотов Стюарта и вернется шестым перед Имениным. Погода начинает портиться, буквально за последнюю пару-тройку минут трассу накрыли тучи, но дождя пока нет. Теперь Ковалева догнал Горбунов и начал атаки. Владимир пока не спешит уступить дорогу, не обходится без контактов. Коупсе пилот Стюарта атакует вновь, но Ковалев чуть замедлился, на что Александр среагировать не успел. Чудом избежав ударов в стену, оба смогли вернуться на трек, сохранив позиции. В Чеппел Александр вновь допускает небольшой контакт, но уже без столь драматических последствий. Атаки Горбунова продолжаются одна за другой, и тем временем их активно догоняют опарин, чтобы пройти на круг, и ушанов в реальной борьбе. Приори и Бруклэнсе претенденты на третье место едва не сталкиваются вновь. А после Вуркота Горбунов все же решает пропустить опарина на круг. Возможно, в этот момент он слегка теряет концентрацию, и это тут же выливается в ошибку в Коупсе. Пользуясь этим замедлением, еще до связки мэггатс Packets его проходит шанов. В Чепл напарники сталкиваются, но кроме потери времени это ни к чему не приводит, а Ковалев пока получает небольшую передышку. спустя горбунов едет в боксы. За кадром именин обошел Ермакова и похоже даже начинает понемногу отрываться. Теперь уже Ушанов догнал и идет вплотную за Ковалевом, но в отличие от прочих претендентов не спешит с прямыми атаками. Такой подход почти сразу приносит плоды. В полупсе Ковалев вышел широко в траву, чем Александр тут же и воспользовался. Никишин вновь где-то потерял переднее антикрыло, но при этом никак не мешает Опарину пройти себя на очередной круг. На выходе из Чеппел Ушанов вылетает и сильно повреждает машину. Ковалев, конечно, возвращает себе третье место. Пилот Стюарта же последует в боксе, откуда вернется на трассу лишь седьмым. Эту позицию он уже так просто не потеряет, ибо даже ему, Никишин на восьмом месте, проигрывает круг. Хотя на этот раз почему-то совершенно не спешит уступать дорогу. И тут наконец начинается дождь. Это отличные новости для Воронова, ибо он по сути получает так называемый бесплатный питстоп, поскольку и так планировал заезжать второй раз и теперь воспользуется этим для установки дождевой резины, а вот в планы опарина повторная остановка не входила, и теперь он явно проиграет гонку. Ушанов, возможно, решил немного отложить визит за дождевым комплектом резины, и в его случае решение становится фатальным. На торможении в Стоуве Александр теряет контроль над машиной и лишается антикрыльев. Вернуться на питлейн он сможет, но там все-таки сойдет. А теперь на втором питстопе и Воронов. Как и ожидалось, Юрий остается лидером. Что там творится на трассе? Ой, как оба! И Никишин с Горбуновым оба вылетают с трассы. Это, по-моему, поворот. Клаб, да. Но <с up> Горбунову-то удается выйти лучше. Впрочем, в борьбе за позицию никакой-то роли не играет. Увы, очередной обмен позициями между Ермаковым и Имениным опять оказался за кадром. Оба также побывали на питстопе. и теперь Алексей активно догоняет Ковалева. Не успела их борьба начаться, как в нее по неволе вклинился круговой Никиша, но все же контактов удалось избежать.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 Кругом спустя, вновь под аккомпанемент Никишина, Ковалева проходит и Именин. Тем временем Юрий Воронов выходит из Вудкота и уверенно выигрывает вторую гонку в сезоне. Пока мы смотрим, как он празднует победу, а Макларены оформляют второй после Сузуки двойной подиум, давайте послушаем небольшой рассказ Юрия о том, как прошла его гонка. Приветствую всех, кто смотрит запись своих гонок в Cockback in History. И скажу пару слов о своей гонке. Старт прошел прекрасно. На первых кругах э, с Лёшей Апарином э, мы боролись за первую позицию. Из-за большего прижима моя машина вела себя намного стабильнее. Ближе к середине гонки небо затянуло э, тучами, а потом вскоре и появились первые капли дождя. Я поставил себе за цель продержаться дольше, чем Лёша Апарин, который в принципе сразу же меня менять резину.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 Помимо пилотов на подиуме, гонку также смогли закончить Кирилл Именин на четвертом месте, Ковалев на пятом, Горбунов на шестом и Никишин на седьмом. Не по зубам дождливый Сильверстоун оказался для Ушанова, Соколова, Алешина, Кривенко, Емельяненко и Загорулька. Горбунов в дальнейшем примет участие лишь еще в двух гонках сезона, а Артем Емельяненко после этого этапа, увы, чемпионат покинул. Второй раз подряд у нас новый лидер личного зачета. Победа в гонке в отсутствии Холошевского принесла Воронову и первое место в чемпионате. А Парин тоже прошел Богдана, но всех троих отделяет друг от друга лишь по одному очку. Никишин наконец опередил Гуренко, а Именин воспользовался отсутствием Плешкова и отбил обратно свое восьмое место. Отрыв Макларена от преследователей продолжает расти как на дрожжах. Бенетон возвращается на третье место, опережая Минарди, а Стюарт выбивается на восьмую позицию. После упущенного лишь в последней фазе гонки подиума Владимира Ковалева, возможно, утешит тот факт, что благодаря его пятому месту Рост впервые набирает очки, даже с учетом выступлений в качестве лежья. На этом, пожалуй, все. В следующий раз наши пилоты выйдут на старт гран-при Монако 2000 года. В реальной Формуле 1 это, может быть, была не самая такая интересная захватывающая гонка, но по-своему она исторически примечательна. Например, фанаты, прям такие забористые, хардкорные фанаты Михаила Шумахера, может быть, помнят, что именно на этой гонке впервые Михаил дебютировал в своем вот в этом полностью красном шлеме, который только больше подтверждал вот уже к тому моменту полученное прозвище «Красный барон». Ну а чем запомнилась наша гонка, мы с вами узнаем в следующий раз в следующем ролике. Как обычно, в конце обязательно напоминаю, что всякая полезная информация и ссылочки внизу в описании под этим роликом на ютубе. Вроде бы все. Увидимся с вами, как обычно, в следующий раз. С вами был Богдан Халашевский. Спасибо за просмотр. Пока.